С наступающим, С наступающим, друзья! Счастья вам! Доля ангелов, так назвали часть напитка, испаряющегося из бочек во время выдержки коньяка. Возможно, это просто красивая легенда, но в коктебеле. После того, как ангелы возьмут свою долю, коньяк превращается в поистине божественный напиток. Коктебель. Легендарный вкус Крыма. Три поросенка. Нам реклама не нужна. С Новым годом, друзья! Его любят за мощный голос. Он кумир. Его концерты – это шоу с великолепным светом и живым звуком. Григорий Лепс. В туре 2019 в Германии. Билеты по телефону и на сайте starsarena.de Направляется на Ханни-стрит. Окей. Okay. Объект внутри. Медов. Только Медов. Не подозревает, заказывает медов. Мягкая водка пьется незаметно. Он исчез! Медов. Только медов.